Приветик, меня зовут Дарьяночка. им один вопросик. Есть здесь кто-нибудь из Пензы? Не слышит ничего. Где мой микрофон? Mm -hmm. Есть здесь кто-нибудь из Пензы? На производство сумок и кож кожгалантерейных изделий требуется креативная, коммуникабельная, быстро обучаемая личность с желанием работать и зарабатывать. Опыт не обязательно научит, так сказать... На месте. А должность, должность-то. А должность, должность, швея. Оператор лазерного оборудования. Оператор вышивальных машин. Мастер производственного участка. Посмотрите, какие симпампульки шьют. Ну чего, смотришь, часики дотикают, а ты еще в пензе не был. Там коллектив такой закачаешься. И на городе предоставляется жилье. Ну, ВКонтакте, потому классно пишем, не теряемся, а я пошла. А ты куда? В смысле куда? Ха. В пензу?